юнибуса городского на суперлегкой легкой путевой структуре а вот он кстати подъезжает Сейчас все вы увидите его да. чем была вызвана необходимость испытывать его на ней потому что недавно мы видели уже юнибайк испытали на полу жесткой на провисающей, потом на ферме а теперь они с юнибусом поменялись местами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 для общественного транспорта, допустим, для трамвая или поезда метро, получить такую скорость. Это не автомобиль, который может там, имеет избыточную мощность и стартовать там быстро и за 2-3 секунды получить скорость в той, в Общественный транспорт так не проектируется. Ну, потому что, да, не все, скажем так, пассажиры имеют кондиции Они не спортсмена. Они не космонавты, и мы возить будем не дрова. Так. Вы обещали что-то что сказать насчет головки рельсов? У нас нет рельса в традиционном понимании, как и нет головки в традиционном понимании. Потому что у нас совсем другое опирание. Да, у нас остальное колесо и остальное рельс, но опирание другое. У железнодорожного колеса, даже не колеса, а колесной пары, это одна железяка весом углатон и соединен на осью. Это одно колесо, на самом деле, колесная пара. Там коническое опирание.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 Так вот, если взять пролет 40 метров на а, вот легкой системе, да, и а, сейчас открою 40 метров пролет, вот график для 40 метров, так, и здесь данные кривые для плавности хода 2,5 голбью,